Купил фикус Главное, что здесь вот изображена ну, вилка и рыбочка такая. Что значит пищу. Сделано в России. Литочки не понравятся. Проделываю дырочки. Так, у меня ножичек есть. Несколько дырок с этой стороны, несколько стоит, той. Проделать надо изнутри, Как выступ, который получится, был снаружи и улитки не зарапались. Все равно чтобы не шлифовать наждачки все равно будут какие-то осколочные эффекты такие дырки получились сверху и снизу все, я сейчас делаю грунт и вот вытащили их старого домика выросли у меня не... Так, будем их пересаживать приготовил я уже новую коробочку помыл их не очень веселый вот есть такой новый домик сразу их посадил в кормушку одна стала есть вторая тут разглядывает салат огурцы кальций яичный, скорлупа скоропа перемотая морковь гамарусы гамарусы добавления кальция сами купил для черепашек для черепах корм для черепах с минералами для укрепления панцира там минералы какие -то. думаю не повредит так что у нас тут грунт я сделал по их размерах панциря, такой высоты ягеля положил говорят полезно тут у нас северная трава Веточки. Веточки, кстати, из леса принес. Свежие листья. Вросся эти березы. Березы, листья пришло будет. Я специально купил трелку для их кормушки. Надо ее немножко утопить, чтобы они не ломали свой прирост. Залазить на эту свою кормушку. как они очень активно набросились на еду. Я думаю, они будут стрессовать, потому что в новом на месте находятся нет, вполне, вполне так себе. Покажу. Фильтр этот работает, потому что уже этот фильтр. Кстати, там тоже, ну, и летят, там, блять. Накладились. Там, если видно, вот. Нет, стороны, что Thank you.